Всем привет ребят, микрофона снова Максим и в этом видео я продолжу рассказывать про прогресс разработки гарри Smooth 2 на втором сорсе, не углубляясь при этом в сложные технические подробности. А если вы вдруг не видели мое первое видео на эту тему, не переживайте, так как я добавил небольшую вводную часть, однако тем, кто хочет ознакомиться подробнее, настоятельно рекомендую глянуть, нажав на ссылку в подсказке. Также в этом ролике есть конкурс на 10 подарочных долларов в стиме, чтобы поучаствовать, просто подпишитесь на канал, поставьте всего один лайк и напишите о смысле комментарий по теме ролика, указав при этом ID любой вашей соцсети, не ссылку. Спонсор этого ролика Warface, бесплатный и динамичный шутер, доступный прямо в стиме. В Warface вы сможете опробовать свои силы в одном из 10 пвп режимов в сражениях с миллионами других игроков, используя при этом более сотни видов современного стрелкового оружия. Или же наоборот отдохнуть, выполняя интересные сюжетные задания на огромном количестве различных локаций, в том числе в Припяти. На данный момент в игре проходит сезонный ивент под названием Рой, который привносит в игру новую экшовую операцию с прикольными геймплейными механиками, а в честь нового года в игре появились всевозможные праздничные карты и активности, играя на которых вы сможете повыбивать подарочные пушки. Так что заряжайтесь новогодним настроением и скачивайте Warface из стима прямо сейчас и получите свой набор с подарочным снаряжением по ссылке в описании. Для начала давайте немного освежим память. После релиза двух успешных проектов в виде Мода и Раста версии 1.0 в феврале 2018 года, разработчики из Фейспанч начинают экспериментировать с новыми играми во всевозможных жанрах, в результате чего приходит к разработке полноценного наследника Гаррисмод под названием Sandbox или как было бы правильнее сказать, Песочница. В двух словах цель Песочницы это уйти с костылей первого сорса на костыли второго на модульную систему, основанную на языке программирования C-Sharp и веб-интерфейсе, который разрабатывали, вдохновляясь валовскими наработками в виде Panorama UI. Игра будет работать на базе движка Source 2, исходники которого Гарри Ньюмон получил пару месяцев назад, напрямую от Valve. С момента получения исходников, все, чем занимались разработчики из Face Punch, это выкидывание всего валовского мусора, Дописывание своих систем и всякие функциональные штучки для движка и полноценной поддержки C-Sharp. Параллельно с этим, они стараются активно общаться с комьюнити на новом форме делиться своими наработками и прогрессом в регулярно постящихся блокпостах и рассказывать о том, каким образом можно будет разрабатывать свои модификации на специальном вики. На этом вводная часть заканчивается и давайте наконец детальнее обсудим новые подробности Sandbox. За это время к команде разработки присоединились три новых человека, Лейла, программист, который отвечал за создание первых прототипов игры на Unreal Engine 4 еще в прошлом году. Говард, художник, который ранее отвечал за концепт арты Краст и скорее всего будет отвечать за визуальную стилистику сэндбокса, и наконец Сэм, графический программист, отвечающий за создание всевозможных шейдеров, к примеру, нормальных теней, воды, огня и всего подобного. По словам Гарри, каждый из этих людей по эффективности как 10 обычных разработчиков, так как они искренне заинтересованы в разработке и успехе этого проекта. Не знаю, как для вас, но для меня это стало настоящим культурным шоком. Ведь по сути, FacePunch это valve, но только здорового человека. Они также ценят человеческий ресурс, работают не на количество, а на качество. У них отсутствуют инвесторы, что позволяет им творить всякую прикольную гейбню, так они еще и активно общаются со своим комьюнити избегая валовскую проблему с коммуникацией, а геебеть, не правда ли? Ладно, меня что-то понесло не об этом ролик. На данный момент sandbox разрабатывается с расчетом на то, что в нем можно будет создавать моды соизмеримые по масштабу с играми вроде раста или пабга, по необходимости с огромными и вместительными серверами, в районе 500 игроков и более. А благодаря наработкам из второго сорса, мододелы и вовсе смогут забыть о такой проблеме как ограничение по масштабу карты, так как во-первых на втором сорсе отсутствуют лимиты для максимального размера, и самая большая карта, которую удалось запустить на данный момент более чем 40 квадратных километров. И во-вторых, на втором сорсе довольно просто реализовывается левел стриминг. Для тех, кто вдруг не в курсе, это когда вы переходите из одной локации в другую, и новая в реальном времени, ну практически в реальном времени, подгружается из памяти. То есть создается своего рода бесшовный переход. Это возможно благодаря тому, что движок в одной игровой сессии может подгружать сразу несколько карт формата VMAP. К примеру, таким образом в Half-Life Alex работают skyboxы, то есть игровая локация является лишь маленькой картой, размещенной по центру большой карты неба. И главная фишка в том, что в любой момент эти карты можно как загружать, так и выгружать из памяти, тем самым сильно экономя ресурсы и создавая практически бесконечный бесшовный мир. Несмотря на то, что я уже упоминал это в прошлом ролике, не до всех видимо дошло и надо проговорить это еще раз. В сэндбоксе не будет мультяшной стилистики, в сэндбоксе в принципе не будет никакой стилистики, ибо изначально это та же песочница с какими-то ассетами, что и гаррисмод, и стилистика этих ассетов зависит только от того, на что вы подпишетесь в воркшопе. Захотите ассеты из игр в пожалуйста, в первые же дни их точно опубликуют как загружаемый мод. То есть вот эти вот круглые челики, которых вы сейчас видите, это всего лишь временные плейсхолдеры, и на релизе в игре будут как мультяшные, так и реалистичные ассеты по типу раста, разработкой которых как раз и будет заниматься их концепт художник, Говард. Кстати, о наработках Valve. Все привычные для первого сорса и Горрисмода механики и инструменты будут полностью перенесены в Sandbox. То есть, это и привычное всем передвижение с бухопом и сюрфом и полноценный нуклип на пару с эстетичными камерами для создания машин, ну и естественно нормальные рэкдоллы и модельки игрока с инверсной кинематикой в анимации. Грубо говоря, это типа сглаживание пробелов между двумя позами, к примеру используются в играх для того, чтобы ноги правильно стояли на ступеньках. Фишка в том, что практически любое действие или событие в игре является отдельным аддоном, а не захардкожно где-то в глубине движка. То есть, в код любого события можно залезть и как-то изменить под свои нужды. К примеру, если вы захотите сделать свой режим, где после смерти вы не умираете, а превращаетесь в какое-то другое существо, вам не придется придумывать какие-то обходные костыли. Вы просто зайдете в аддон со смертью и поменяете последнюю часть кода, где вместо превращения игрока в рэгдолл, вы будете делать с ним что-то другое. Этот пример я привожу не просто так, ибо подобные манипуляции можно будет делать с абсолютно любыми действиями в игре, и в итоге, если вы сильно заморочитесь, вы в теории можете пересобрать из фпс шутера, к примеру, пошаговую стратегию. Говоря о инструментах, нам уже показали статичную сварку, которая намертво фиксирует объекты между собой и подойдет, к примеру, для статичных зданий, которые находятся на одном и том же месте. Гибкую сварку, которая также склеивает объекты, но при этом оставляет пространство для покачивания, создавая эффект такой амортизации и эластичности и подойдет скорее для подвижных объектов типа подвески у машины. Прототип физгана, который на данный момент может только поднимать, приближать и отдалять объекты. И фундамент для полноценного инвентаря, который, несмотря на свою простоту, разрабатывается с учетом полноценных и сложных инвентарей по типу Раста или Майнкрафта. В двух словах, любому объекту на карте можно будет присвоить тег, обозначающий, что этот предмет можно положить себе в инвентарь, но при этом это не обязательно что-то, что вы сможете взять себе в руки, то есть это может быть и оружие, и аптечка и еда, и какой-то инструмент или вовсе фрагмент, необходимый для крафта. Все, что угодно. Отдельное внимание хотелось бы уделить и новому интерфейсу. Несмотря на то, что Гарри очень нравилась стандартная панорама UI, на прошлой неделе он решил все к чертям вырезать и заменить своим решением. В целом, все осталось примерно так же. Это тот же интерфейс с веб-версткой, который использует CSS-файлы для стилей, но при этом работает на базе C-Sharp и использует layout YOGA. Что по своей сути является очень удобным и достаточно простым конструктором интерфейсов, благодаря которому можно будет создавать всякие менюшки и панельки, не изменяя ни одной строчки кода. В качестве примера функциональной возможности модов и интерфейсов, которые можно будет создать на базе сэндбокса, один из программистов Лайла портировал исходный код Дума на C-Sharp и запустил играбельную версию аддона прямо в клиенте сэндбокса. Ну и наконец, шейдеры. Грубо говоря, шейдеры это типа всевозможные графические эффекты. Под шейдерами обычно подразумеваются как всякие сложные математико-вычислительные штучки типа рейтрейсинга, реймарчинга или фракталов, так и простые эффектики типа крови на экране игрока или, к примеру, заколдованного горящего меча. Сэм, который как раз и отвечает за шейдеры до того, как попал в Facepunch, годами занимался созданием крутых прототипов на базе движка первого сорса и он, как никто другой подходит для того, чтобы оптимизировать процесс создания своих кастомных эффектов как можно лучше, так как он занимался этим годами и имеет огромный опыт за плечами. На данный момент из стандартных шейдеров, которые Сэм разрабатывает для базовой комплектации сэндбокса нам показали полноценный ambient окклюжен, это типа правильное затенение, когда два объекта находятся рядом друг с другом, что сильно сказывается на реалистичности освещения, и шейдер воды, вернее два шейдера, один отвечает за красивое бесконечное море, которое должно служить декорацией на вашей карте, к примеру окружать остров, на котором происходит событие, а второй это полноценный entity воды, который практически полностью воспроизводит воду с первого сорса. Функционально оба шейдера работают одинаково, то есть вы сможете закинуть какой-то объект в воду и в зависимости от его физических параметров он либо утонет, либо всплывет. То же самое относится и к самому игроку. По словам Гарри, с каждой проделанной задачей процесс разработки ускоряется примерно на 20%, в их планах довести проект до играбельного состояния уже в ближайшие месяцы и дать возможность выбранным мододелам уже создавать свои проекты, а ближе ко второй половине 2020 2021 -го года уже и выпустить проект для всех желающих. К релизу клиент игры будет работать только на Windowsе, однако серверную часть можно будет запустить и на Linux. В будущем планируется и полноценная поддержка VR, но пока что без какой-либо конкретики. Ожидаемая цена, судя по словам Гарри, будет чуть дороже текущего гаррис мода, но дешевле классических ААА игр, так что я бы ждал что-то в районе 30 баксов или 1000 рублей. Ну а на этом все, не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Также обязательно гляньте мое предыдущее видео, там я рассказываю про свои первые впечатления после альфы Back for Blood. Отдельное спасибо Роману Алексееву, Владу Хексету, Статиксу, Феникс Сорду, Сирасуму, Локису, Лайфтео, Стробери, Отдоку, Дмитрию Комаревцеву, Кате Марковкиной и Бомж Увидимся.